канале ингейма мы сегодня играем браво стас я вам сегодня короче покажу а, но нового бойца который я выбил эль приму и я пока буду играть за эмпримо но... одиночный, потому что неинтересно с этими просто так потому что не знаю просто неинтересно блин тут еще их никто не тронул офигеть я думал, их тут ща перебьют. Ой, ч, придут, ща, ща приду, ща придут. Мои-мои сундуки. Давай быстрее бы без... есть. У меня.. Опа, там чувак, там чувак. А, это шель. А, блин, им приму. Блин, что тут много сокрам приму. Да. Теперь ничего. Еще один имприму. Ч вы тут бегаете, я не пойму. Быстрее пока тут. О! Здорово! Швачил! О, блин, там! Вот и надо забрать эту фигню. Ой, блин, я так и думал. Там он по ему сидит уже, понятно, вот. Тут тут. Да. И что? Давай замутимся, замутимся. Да, я с тобой, значит, хотел подружиться, ты мне по таким правилам. Ах ты О, блин, зря я Вот вл... валите. Я валю. Нет, тебе не нужны дела. Ну, реально, вы видели, откуда я вылез? Опа-опа, там уходит. Сейчас надо ему бы задать пару вопросиков. А, -а, а, он выиграл. Ну, я на втором месте. Так. Жаль, жаль, ну, ничего. Давай, давай, открою. Блин, не открыл. Ничего, вот сейчас открою. Давай, давай, давай, давай, давай. Попади с ней, сундучек. Да. Пасы. Сейчас надо будет потом еще подраться. А нет, не подраться. Блин, как он быстро бьет. Мне кажется, ну на самом деле Спайк быстрее тех открывает. Давай, давай, иди сюда. Иди, иди. Иди, иди. На, на, на, на, на, на, на, на. Охо. <соцентричный путь> <Фуха. соцентричный путь> О, да блин, зачем ты на сундук отлег? Вот, Люкс, блин, я на, это, выйти, я на девятом месте, вообще, вообще, даже кубков нету, короче, давай парное, давайте парное возьмем и посмотрим, смогу я победить или нет, о, со мной Брок, даже, да, это Брок, вот бы я был этой, забыл, как ее зовут сейчас. А, когда проиграем, зайду пос посмотрю, как ее зовут. Тоже загарантами вот девчонку. А, не это а с этой. Вот с этим, с Эмприму. Блин, почему мне это не включают? Да, блин. Вот, вот, аккуратнее. Надо быть. Тут сундуки, что ли, открываешь? Да, замутился. О, вот, вот, вот. Давай, берем. Сейчас три у нас. У всех, наверное, больше, ну и ладно. Блин, я думаю я сейчас прыгну. Ты куда? Ёлки-палки! Ты совсем? Брок! Полечись, полечись, полечись. О, Поку, ну мы сейчас его ущатаем. Готово. На, этого не отвлекайся. еще где-то могут эти чуваки быть. Так что сам там справляйся с ним. Так, надо этот... Блин. о, -о, -о! Плохие дела, плохие, плохие, плохие. Убей! О, -о, о Иди! Отвали! Отвали! А, а а Не надо! А, а Не трогайте! О! Не убивать! о па Да, я сейчас должен ушатать! О-о-о! блин! Мы должны его ушатать сейчас! Блин! Он на меня отвлекается! угадал, Нет! Не на меня. А, дружище. С ним воюйте, со мной не надо. Даже не вздумайте. Шесть, пять, четыре. О, он их ушатал. Чего? Он их ушатал, пока мы там были. Это вот радость. Так радость. Вот сейчас должен получить. Да, есть. еще сундук. Я попробую по своим правилам. Так, давай, давай. Потру... Есть. Поймал. Нет, ничего не сверху, значит ничего. Так, уху и Джесси. Я обещал, что я посмотрю. Надо сразу бить Джесси. Вот сейчас прочитаю, где она. Пайпер, вот Пайпер с Бр Брок и Пайпера, нет. А они двойняшки. Надо в кустах где-нибудь этих этого спавнить. Блин! О, пчелка! Здорово, же, Жика. О, ну что, отлетают они, что ли? Нет. А почему тут отлетает? Так, она не поняла. О, за мной уже один смотрит а овчела что-то стоит. Овчела жужжит. Вон, вон, вон. О, почему у меня такое расстояние? А, на самом деле у меня такое расстояние? Офигеть. Я ее не видел, так что я ее тоже там Посмотрю, как ее зовут. Что-то как вчелка. Блин, у нас напали еще одна Джесси. О, а! Мы, а, на втором, на... ой, ну третья! не хотелось бы. Блин, хочется этот сундук О, Чука, а, -а, -а, а, Чука Пай, понятно, открылась у меня эта карта. Она тоже нормальная, прикольная. Тут надо захватывать, если вы не узнали вот эти вот штуки. Да блин, о, мы нормально, по-моему команда. Надо защищать, защищать, защищать, защищать. Блин, сюда атакуем. Там Мприму эмпиму, приму, как говорится, они а Мприму Мое, мое, мое, мое. Два, два, три. А, ауч. Спасибо. Я полечу. Ничего, давай, мочи, мочи. Есть. Ушат, ушаткали. Драка. Давай. Моя эта еще фигнюшка стоит. Надо вот тут быть. брак тут будь. Опа, уже, тут никто не может подойти, кроме меня. Хе. Пчела прекрасная. О! Если кину эту фигню Дерево есть, ушатали мы там, ушатали Есть, у нас девять, давай У меня она еще стоит, офигеть Мы две уже захватываем Нет, я буду захватывать ее На Назови Росгон Я ей помог просто Опа, блин, полечили Надо, блин, в кустах было, наверное, спаунить. Мало секунд, мало секунд. Это наша победа. Пять, четыре, три. Ой, блин, совсем запутался. Вот там как раз поставили... 2, 1, 2, 1. Я хочу еще раз на этой карте сыграть. Е! О, есть в игре. Блин, почти до мега ящика. Ой, мега ящик. Тяжелый ящик. Хоть как называйте. Ладно, давайте за... сегодня заем приму. Мы сегодня получили такое названное видео. Мы получили Джесси и Эль Приму. Вот. Попутаюсь. Так. Эль Приму. Моя, моя, моя очередь. Моя, моя, моя, моя. Даже не твоя. Да блин. Драка, драка, давай. Кто же? Опа, наша. Если того, так из кустов, как помощник буду. Туру, туру, туру, туру, туру. А, блин! О! на тебе. Хочу, хочу, хочу. А! Блин! За мной пули летели. Ууу! не позволю такого к тебе. Ау! Валим, валим, валим. Нет! Моя, моя! Я тут буду сидеть. Я всегда... Ой, примал. Эй, смочи. Да блин, нифига только никого не ранил. Надо было, наверное, улететь. Блин, они выгрывают. Надо их упасить. Чуваки. Вот этот вот прикольный чувак, блин, он сейчас... Может, избатать. сботать? говорю ну все, они выиграли. Эти дурачки бросились. Ай, дурачки! Нифигашинки, они не умают. Давай, дур, дур, дур. Тир, тирь, тирь, тир, тирь, тирь, тирь, тирь, тирь. Тир, тир. Блин. Да из-за этих О, нет, подожди, там ну, захват. Ну, мало. Ой, из-за этих дураков. Хе -хе -хе. надо Джесси выбрать. Сейчас эх, сделаем их. Я на том же месте буду стоять, ничего подобного. Блин, она не выиграет, потому что у нас пок, он отвратительный. Ты до стрелячешь? Да за мной бежит. Ну-ка, отстань. Вот, стань. Блин, отстань. О! Ничего подобного. Но где-то здесь. О, о, ах ты ж, не убежишь. Ты что совсем что ли, а? Давай, убивайте. Это в кустах. Я не выигрываю, блин. Надо эту гору опусаться. по-моему, тоже не видим. Двадцать шесть. Джесси пришла. Джесси, Джесси. Я умотал Джесси. Или кто-то другой. По-моему, я ушатал Джесси. Там у меня еще эта фигня живая Нет. А, блин, что бежите? Даже не сдумай! А, вал, вал, вал. Уходи, уходи, уходи, уходи! Ты нам не нужен, ты нам не нужен, ты нам не нужен! А! Убили. Хи -хи. Давай, мы выиграем, это легко. Легко. Эх, да, о, прокачались, блин, ладно, воды, э -э -э, блин, не докопил, я бы, я вот этого, вы смотрели, я, я смотрел, вот, посмотрите, я вам покажу, этого, как там, барли, вот, стартами, Отравленная пирожина. И она, кстати, больше наносит. Это первый раз так. Вот тебе надо закинуть их. Хе. Вот так вот я потом еще его и закидываю. О. у -ху! Ловите пироги, шуваки. Э, давай сюда давай. Да Не можешь, не можешь, А сейчас сможешь Тортики, люблю тортики Держи в лицо, еще Вот Чу -чу -чу -чу -чу. Люблю тортики Давай уже раскидывайся я по лицу. но ну, вы поняли, какой это Барли. Он очень прикольный. Ред. Там кто-то был под ником Ред. Очень серьезно. Сирена, серьезно. Так это же я, Ред. Ред. Вот это. А, у нас Тик. О, мы выиграем, мне кажется, у них. У нас круче, у нас Эль Примон. Еще Тик и этот, забыл, фред, Фрэнк или фред и Мы выигрываем. У нас за 12, у них один. Вот я легко, ты кидаешь бомбу, а мне надо подходить к ним. Но я тупой игрок, а? Давай тут, без головы. У тебя сама она появляется, офигеть. Тихо, тихо тик. Не уходи с разворот. На эту больше приходит, так что надо убить тут по мощности, а? Тогда же у меня будет возможность их поколотить, кроме этой. О, пах-опако-паку-паколдысь. На, на, на, на. Примо. Эль Эль Хочу, хочу, хочу. Ну, да, блин. Чик, у меня мало жизни. Вали. На. Блин, только зря. О, блин. Ничего, мы выиграем. Мы выиграем. Все равно у нас больше у их. них, лишь шесть-то. Опа, привет, привет. Пока, пока. Пока, пока, дышь. Чуть, чуть. Детей. Мы выиграли. У них там всего лишь 7 было. Ой, я до 11 уровня. Ну ладно, а на этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем. Пока мы сегодня играем. Браво, Старс. Girl, let's change.